Всем привет, с вами Макс Трепьев. Сегодня у нас интересная тема, мы все любим говорить о деньгах. И сегодня у нас такой, знаете, внутренничок. Ровно год назад мы официально открыли нашу компанию Sunset Sellers в Дубае. Прошли через все абсолютно страдания. И вот спустя год я хочу рассказать вам, сколько это вообще все стоит. И если вы хотите открыть компанию в Дубае, именно агентство недвижимости возможно, вам эта инфа будет полезна. А может быть, вы подумаете и воспользуетесь предложением, которое я вам озвучу в конце. Все цены я буду называть в дирхамах, так как это местная валюта. Ну а в конце я подведу итоговую сумму, сколько это стоит в долларах, ну и, соответственно, в рублях. И я назову вам все затраты, включая основные бытовые, потому что без них работать все равно ничего не будет. Итак, значит, в апреле прошлого года мы решили, что нам нужно активно захватывать рынок недвижимости Дубая и уже в мае десантироваться сюда Искандер, так как изъявил желание работать здесь, стать ответственным по дубайскому направлению. Ну и так как ему, чтобы курировать направление и развивать компанию, нужно было где-то жить, мы арендовали квартиру сразу на год. Меньше на самом деле арендовать смысла нет никакого, потому что если вы хотите развивать здесь бизнес, то вы должны находиться здесь почти постоянно. Поэтому аренда годовая, никакая не ни месячная, и квартира стоит 100 тысяч дирхам в год. Далее, как вы понимаете, Дубай город не маленький, построен он такой по американской системе, большие хайвей, большие расстояния, нужно передвигаться по городу, решать вопросы, и нужна машина. Машина у нас арендованная, и стоит она 3,5 тысячи дирхам в месяц, это, соответственно, 42 тысячи дирхам в год. Далее мы подали документы на открытие компании, так как мы в принципе в этом здесь ничего не понимаем, мы еще и попали в сложный период, когда банки попадали под санкции, то мы обратились к знающим людям, которые помогли нам это все сделать. Помогли открыть нам счет, собрать документы, оформить лицензию, ну, в общем, весь документ оборот взяли на себя, и мы за это заплатили 85 тысяч дирхам. Далее офис, в котором вот мы сейчас находимся, и он на самом деле небольшой, он там на 10 примерно человек, стоит нам 100 тысяч дирхам в год. Но у нас, кстати, крутая переговорка, в принципе, мы его круто сделали. Естественно, сделали мы это не бесплатно, потому что он был без мебели, без техники, для того, чтобы обставить, нам обошлось в 100 тысяч еще. И если, например, у вас компания из 10 человек, то вам нужно оформить на них визы. Виза каждая стоит по 7,5 тысяч. того получается 75 тысяч на визы сотрудников нужно будет отчихлить. Следующий момент, самый важный и, наверное, самый дорогой для агентства недвижимости, это лидогенерация. Для тех, кто не знает, что это такое, это комплекс мероприятий, направленный на привлечение клиентов. И это действительно достаточно дорогая история. И клиент, который, в принципе, возьмет трубку и скажет, да, мне интересна недвижимость, я хочу рассмотреть ваше предложение, будет стоить примерно... По 100 долларов за клиента. И чтобы у вас в принципе пошли сделки, то менеджеру нужно дать таких клиентов в месяц примерно 20 человек. Получается 10 менеджеров, 20 клиентов, 200 клиентов нужно на весь отдел продаж в месяц, как говорится, вывалить. И каждый, естественно, по 100 долларов, это получается 20 тысяч долларов или 76 тысяч дирхам в месяц. Ну а в год, соответственно, 876 тысяч дирхам нужно потратить только на лидогенерацию. Вот такая вот ничего себе сумма на 10 человек. И это по минимуму. Так-то вообще на самом деле надо больше, потому что 20 это прям прям отдел продаж будет недоволен. Далее брокер-карт. Это разрешение риэлторское на сотрудника. Оно стоит половиной тысячи дирхам. То есть если у вас 10 сотрудников, соответственно 25 тысяч. Очень в Дубае дорогие инструктажи. Вот, например, анти-ландри-политика нас инструктировала. За 15 тысяч дирхам. То есть они просто привели и сказали, вот, значит, такие сделки нельзя совершать, здесь нужно это проверять. 15 тысяч, значит, заплатите. Плюс бухгалтерское обслуживание в стране, где нет налогов, стоит 5 тысяч дирхам в месяц, соответственно, 60 тысяч дирхам в год. Ну и куда же без связи? Без сотовой связи, она здесь тоже достаточно дорогая. И в среднем на одного брокера э, связь стоит 500 дирхам в месяц, 10 человек, это 5000 дирхам, ну или, соответственно, 60 тысяч дирхам в год. Вот такие основные расходы, без которых, в принципе, не обойтись, если вы организовываете агентство недвижимости и набираете, значит, себе персонал. Там, ну, из 10 человек это, по сути, такое начальное агентство недвижимости. Так вот, чтобы организовать в Дубае, то вы должны потратить 1 миллион 538 тысяч дирхам, 426 тысяч долларов это получается, или 33,5 миллиона рублей за один год, включая с открытием И это, как вы понимаете, цифры без обучения команды, без внедрений, в отдел продаж, без бензина, без ужинов с клиентами, без мероприятия, без покатушек на яхте, без каких-то личных вещей, без личной жизни, которая, соответственно, тоже в Дубае стоит немалых средств. Поэтому, если вы думали открыть агентство недвижимости в Дубае, то стоит как минимум тысячу раз подумать о том, как вы будете обеспечивать все эти расходы, как вы будете обеспечивать лидогенерацию. Мне кажется, что самый логичный способ, если у вас есть клиенты на Дубай, потому что, безусловно, направление популярное, но оно при этом и сложное, это воспользоваться нашей партнерской программой вы не заморачиваетесь ни за какие отчеты ни за какую финансовую отчетность бухгалтерскую открытие счетов лидогенерацию и так далее то есть ни офисы не снимает ничего не надо вы просто передаете клиенты и знаете что наша компания качественно его отработает клиенту дадут хорошую недвижимость безопасно проведут сделку и прозрачно перед вами отчитается вы получите вознаграждение в общем то и всего и мне кажется что это действительно настолько универсально система на сегодняшний день что грех как говорится не обратиться поэтому я призываю вас если у вас есть интерес к этой партнерской программе перейти вниз в описании к этому видео вы найдете там все ссылки на нас мессенджеры наши прямые контакты обратитесь и узнайте просто по условиям господа нас с годовщиной, впереди у нас еще действительно большие цели, действительно большие свершения. У нас огромнейшие планы вообще на этот год. Первый он был такой раскачивающийся, но я думаю, что дальше мы начнем стрелять очень сильно, очень мощно и так, что нас будет слышать все. Такие планы. С вами был Макс Репьев. Господа, вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.